Как с помощью блокчейн Partners Pro получать постоянный поток клиентов или партнеров в свой бизнес на полном автомате? Все очень просто. Всего за 15 долларов в месяц вы получаете постоянный поток новых подписчиков сразу в 4 сетях, где размещаете ваши предложения – ВКонтакте, Facebook, Instagram и YouTube. А при использовании инструментов автопродвижения, таких как ТОП и автоподъемы в ленте, ваше предложение каждые 30 минут будет занимать верхние позиции на сервисе, что обеспечит от 10 тысяч евро его просмотров в день без рассылки и спама. AirDrop программа Blockchain Partners Pro рассчитана на привлечение 1 миллиона пользователей на сервис. Сэкономьте бюджет на рекламе и расскажите о вашем предложении десяткам тысяч людей на полном автомате прямо сейчас.